Привет, аудитория. 5 марта в воскресенье у нас пройдет очередной турнир 285 номерной UFC с двумя титульными поединками. Ну, на очереди у нас бой, приимный бой турнира в легкой весовой категории между Матеушем Гамнертом и Джейлином Тернером. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю достаточно интересные коэффициенты, трачу на это свое время. К вам одна просьба. Подпишитесь на канал, труда не составит, поставьте свою оценку обзору. Матеуш Гамрад, 32-летний боец из Польши. В профессионалах провел он 24 боя, в 21 из которых одержал победы. И один бой получил статус как без результата. В 2018 году стал он чемпионом довольно-таки известного польского промоушена КСВ. Через два года, проведя там несколько защит, перешел в UFC. Первый бой в UFC провел он против грузинского бойца Гурама Кутателадзе, которому он проиграл раздельным решением. Ну, если поединок был пятираундовый, то Гамрат, вероятно, вывез бы его за счет кардио, где поляк смотрелся получше. А так, в стойке Гурам смотрелся гораздо интереснее, и пока был свежий, хорошо защищался от трейкдаунов. Кстати, Матой базовый борец, бывший член сборной Польши по вольной борьбе. Ну и вообще, Гамрат является достаточно универсальным бойцом, кроме борьбы и партера, куда неплохо переводит и контролирует он неплох в стойке. Правда, стойки есть у него некоторые пробелы, поляк часто застаивается и долго готовится к проведению атаки, чем высококлассные ударники пользуются. Имеет этот товарищ хороший держак и, в принципе, достойное кардио. поражение Гураму Матеуш закрыл четырьмя победами против хороших бойцов лицея Скотта Ольцмана, Джереми Стивенса и Диего Феррейры. А вот четвертая победа была очень спорная над с Цурукяном. Я бы даже сказал, что это был проигрыш. Гамлет был хуже стойки, пропускал плотные удары, но был намного лучше, ну, не намного, ну. Я бы сказал, что не сильно он был лучше в клинче, где засушивал бой. Но время от времени у него все-таки получалось переводить, правда ненадолго, на землю, где набирал очки за счет пассивного контроля. Его соперник нынешний, Джеллин Тернер, 27-летний боец из США, провел профессионала 24 боя, 18 из которых одержал победы. Ну, Тернер является базовым боксером и кикбоксером, но борбен... Он вполне может переводить бойцов со слабыми навыками в этом аспекте. Также имеет он хорошие навыки в джиу-джитсу. О чем говорят его победы с сабмишинами. В начале карьеры VUC чередовал очередовал победы с поражениями, но в оправдании можно сказать, что поражения были крепким, крепкому середняку Мэтту Фриволи и топовому на сегодняшний момент Висенте Люки. На данный момент с 2020 года идет на серии с пяти досрочных побед к ряду. Два крайних скальпа добыл в поединках над хорошими соперниками Джейми Маларки и Брэдом Ридделом. Правда, Брэд Риддл шел на спаде, ну да, он до сих пор идет на спаде. Ну и Джемми Маларки он нокаутировал, а вот Брэда Риддла он задушил гильотиной там буквально на первой минуте, на первых секундах при сближении. Вот, и там Фриво... э, Риддл пошел приводить Тернера, Тернер успел гильотину накинуть и задушил. Вот. Так не повезло очередной раз Брэду. Ну, в в этом бою серьезное преимущество будет на стороне Тернера. Рост выше на 12 сантиметров, размах рук больше на 17 сантиметров и размах ног больше на 18 сантиметров. Тут нет особого смысла гамна рисковать в стоке с Тернером, потому что Тернер пытается бить с дистанции, долговязый боец. Ну, все вопросы в этом бою снимутся после первого перевода от Поляка, откуда Чернору вряд ли получится подняться до свистка. В партере Гаврот будет изматывать, нагружать работы соперника, который будет терять драгоценные силы. Их, у него и так их немного У Чернера я считаю, в этом бою мало шансов Кажется, что уходит на коротком уведомлении И не подготовился как нужно к этому сопернику Но Гамнат борец уровня, с которым Чернору никогда ну, не приходилось иметь дело в октагоне Плюс Кардио Джеллина начинает проседать ко второй половине боя Что на руку поляку Кстати, если посмотреть его статистику Чернера, ну, То все бои, которые зашли во второй раунд Во вторую половину поединка он проиграл да, у американца есть опасная гильотина, но Гамрот опытный борец и явно понимает, как не отдать шею при переводе. Он вполне может прижать Тернера к сетке в клинче, сделать перевод оттуда. Плюс Матеуш ни разу не проигрывал свои бои досрочно, а позиция там явно посерьезнее, чем у Тернера. Я думаю, здесь вероятно победа Гамрота можно забирать за 1.61. Как вариант, можно поставить на победу Гамрота досрочно. Это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ну, в принципе, можно вообще общую досрочку, я думаю, в этом бою заиграть. Потому что черный, ну, это в UFC, он может залепить плюху, какую вначале попасть плотно своими размашистыми, а точнее длинными руками. И вполне Гаврат может и посыпаться. Но это маловероятно. Ну, общую досушку в этом бою можно заиграть, смотреть какой коэффициент, можно присмотреться. Так, ну, это мое мнение по, по бою. Смотрите другие мои трансляции. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылажу обычно за пару дней до боя ставки на другие бои, которые мне интересны. Но я не сделал для них видео. Все. Давайте до следующего видео. Пока.